Аллах تعالى, говорит в Священном Коране. أل Неужели те, чьи сердца больны, полагали, что Аллах не выведет наружу их злобу, которую они испытывают к мусульманам? Арабское слово «адган» происходит от слова «дагн» или дыган. Это слово имеет значение ненависть, неприязнь, злоба по отношению к кому-то. И Аллах говорит в данном аяте про тех, кто испытывает это чувство и скрывает его. Как, например, какой-то человек встречает тебя, улыбаясь, дает салям, обнимает, интересуется о твоих делах, однако он таит в душе неприязнь к тебе, копит в себе обиды и не говорит этого тебе. И ты даже не догадываешься об этом. Это выходит наружу только в обществе других людей. Кругу друзей они будут говорить о тебе за твоей спиной, но при встрече они делают вид, что все отлично. Аллах называет это болезнью их сердец. Это духовная болезнь. Возможно, ты думал, что болезнь сердца – это только непоминание Аллаха, беспечность, жадность или любовь к мирскому. Но злоба и ненависть к людям – тоже болезнь. Аллах выявит то, что они скрывают так или иначе, вне зависимости, как они тщательно это прячут. Аллах сам выявит их, создавая обстоятельства для их разоблачения. И это не о том, чтобы подозревать кого-то и делать предположения. Аллах говорит, что Он сам выявит. Это в первую очередь урок для нас самих. Бывают ситуации даже среди близких, друзей или родственников, что один может непреднамеренно сказать что-либо обидное другому, и второй скроет свою обиду, однако обида будет храниться у него внутри. И это может дать трещину в их отношениях. Это нетерпение и неблагой нрав. Человек просто позволяет болезни сердца разрастаться, поэтому мы должны искать разумные способы урегулирования наших взаимоотношений. В таких ситуациях нужно открыто объяснить человеку, что его слова задели и обидели. Не нужно копить все внутри. Более того, после такой искренности отношения могут стать еще крепче. Прошу Аллаха дать нам смелость, чтобы быть искренними и не хранить обиды. Пусть Аллах сохранит нас от болезней сердца.